Салют, меня зовут Тимик, и сегодня мы с вами наконец-таки затронем тему технической части Valorant. Было много бельевов по поводу высокой производительности, мол, 144 FPS на ведре, но я пришел к выводу, что все, что говорили разработчики, оказывается ложью. И сейчас я это докажу. Основной темой будет графика. Почему она такая, что это дает нам и разработчикам. Начнем с самого простого. Для большинства геймеров FPS это показатель плавности. Немногие считают, что FPS не показатель, а истина кроется в ровном графике фреймтайма. Но только 1% знает правду, что единственный показатель плавности и отзывчивости управления является input lag. И сейчас я это докажу. У нас есть CSGO со 120 кадрами в секунду и есть Valorant, где тоже 120 FPS. Управление будет более отзывчивым в Valorant, потому что input lag ниже, а ниже он, из-за количества драуколов. В Valorant их в среднем 700, плюс-минус 10%, в то время как в CSGO их количество достигает 2000. Самое смешное, что в к 3 количество вызовов на отрисовку кадра около 2500. Конечно, эта цифра может разниться на 500 вызовов, ибо локаций там много и все они разные. Также косвенной причиной является API. Bailer Direct 11, в то время как Source использует Direct 9. В Direct 11 улучшен конвейер, появился хоть какой-то адекватный многопоток. Разница между задержками в выгрузке информации в два раза, что и сказывается на итоговый input lag. Я думаю, вы сами играли в игры и замечали желейное управление, хотя FPS на отметке 40-50. Думаю, вам нужны пруфы, но их не будет. Теперь переходим к самому интересному. Многие по геймплейным видео или во время игры заметили низкополигональные объекты. По количеству полигонов Valorant явно отстает от своих фри-то-плей конкурентов, допустим, CSGO. И эта претензия автоматически снимается после информации от разработчиков, что простая графика необходима для высокого фреймрейта на ведрах. Стоит добавить, что каждую секунду информация отравляется меньше, чем в CS или Warface, и даже при луз-пакете будет потеряно меньше информации. Я уже молчу, что сами пакеты меньше, и владельцы слабого интернета и или игроки, живущие на отдаленной точке от СОД, должны чувствовать себя комфортно. Но это в теории, и в мире, где Warface, CS и Valorant имеют одинаковый тикрейт. В действительности это не так. В Warface всего 32, но сами пакеты тяжелые, и если у человека медленный интернет, или он живет далеко от СОД, то он часто имеет телепорты, непрохождение урона и прочие радости жизни. В CSGO ситуация получше, но идти на ММ, если пинг больше 90, явно не стоит. Вейлоран все преимущество плохой графики убивается об высокий тикрейт. Естественно, это не единственные факторы, ведь сам сетевой код, протоколы, сервера играют большую роль. Не буду лукавить, имея пинг 80, я не чувствовал дискомфорта во время игры в Вейлоран. А ведь российский СОД еще не начал функционировать. И ведь пинг это одно из значений, формирующее истинное время задержки. Поэтому в Warface ты чувствуешь дискомфорт уже от 50 миллисекунд. В CS уже с пингом выше 60. Ты сталкиваешься в ситуацией, когда стреляешь, попадаешь, но противник тебя чудом перестреливает. Позже выясняется, что на стороне сервера ты даже не стрелял. Чаще всего это можно заметить с АВП. Эту критическую точку в мне найти пока не удалось. Уверен, ты, зритель, точно мне подскажешь. Вернемся к полигонам. Полигоны, вершины, эти термины мы объединим, дабы упростить информацию для слушателя. У меня все-таки ноучпоп-контент для большинства, а не для искушенных технарей. Чтобы не было глупых вопросов, сначала вам быстро разъясню, как формируется итоговый FPS. У нас есть процессор, способный подготовить 6000 драуколов, Высокополигональный ящик, и для построения одного кадра с этим ящиком необходимо 50 драуколов. Значит, за одну секунду процессор обработал 120 кадров. И для отрисовки этого ящика видеокарте потребовалось 40% своей мощности. Но мы же true и мы хотим реалистичной тени. При этом количество дроколов не изменилось. Процессор подготовил все те, те же 120 кадров. При этом видеокарта отрисовала 120 кадров с ящиком и мягкими тенями от него. При этом видеокарта использовала уже 60% мощности. И потом мы такие «Ммм, ммм, я вижу лесенки, я вижу лесенки, мне срочно нужен антиэлэйзинг, двукратный мультисемплинг поможет мне». Напомню, у ящика 50 вершин, процессору для одного кадра нужно всего 50 драуколов. Он подготовил 120 кадров и отправил на конвейер, где уже видеокарта отрисовала 120 картинок с ящиком, от которого идут тени, при этом используется сглаживание. Тени и сглаживание лежат исключительно на видеокарте. Теперь держите эту информацию в голове. Заходим в КС и Вейлорн с дебаггером и берем одинаковую по визуалу оружие. Теперь сравниваем количество полигонов. Для сравнения я взял дефолтные пистолеты, которые визуально похожи. Давайте посмотрим, сколько полигонов у USP и у Classic. У USP-S 11260 полигона. Забавно, но глушитель рендерится следующим этапом, на который тратится целый дроукол. Глушитель имеет всего 700 полигонов, но конкретно в данном случае мы это учитывать не будем. А у дефолтного пистолета Classic всего... 3658 полигонов. Нет, конечно, нужно учитывать количество полигонов в цене, но мне кажется, что ситуация с оружием показывает все, что нужно знать о разнице в количествах полигонов. Как мы выяснили, в Valorant полигонов меньше, но FPS значительно меньше, чем в CSGO. Как же так вышло? Если открыть мониторинг, то можно увидеть, как видеокарта по большей части простаивает, да и нет упора на ядро процессора. Значит, либо есть какие-нибудь ограничения, либо данные просто не успевают дойти до ядер. Или помимо подготовки полигонов, звуков, вершин, точек, обработки кода, есть что-то, что, что ест очень много ресурсов. И так оно и есть. Мои коллеги, создатели тестов железа, подметили, что даже 1060 имеет свободные ресурсы в этой игре. И чтобы выбить все кадры, нужен более мощный процессор. А у этих людей так-то 8600K R7 270X. Я тоже заметил это, и даже i5-9400F просаживается в этой игре. Судя по моим тестам, для стабильных 144 FPS нужен какой-нибудь i7-9700K. Дело в том, что постоянно идет запись демо игры, даже когда грузишься в игру. И с этим ничего поделать нельзя. В описании я скинул ссылку на петицию по отключению записи демо игры. Ибо это есть немеренный ресурсов процессора, точнее его время. У игры плохая графика, и при этом FPS ниже, чем... Варфейсе Warface непорядок, однако многие из вас помнили, что FPS не показатель и игра при 180 кадрах ощущается как CS при 300 и будете правы, только владельцы высокочастотных мониторов этого не оценили но у меня 75 Гц и более низкий патлак при меньших количествах кадров, я поставлю это как плюс для игры. Я обещал технический разбор игры, а получился ролик с нытьем и сравнением. Пока не вышли из дебаггера, давайте посмотрим, как строится кадр. На первых этапах строятся руки и оружие. С 20-го вызова появляется карта нормальной и глубины. С 30-го другого подгружаются текстуры неба, пола, стены, заднего плана. Уже с 50-го этапа у нас прогрузился каркас сцены. Начинается прогрузка деталей сцены. Тарелки, какие-то щитки на полу. И так вплоть до 300-го вызова. Дальше накладываются различные фильтры, цветокоры и самые мелкие элементы, как веревка и белье, висящее на ней. Начиная с 400-го рендерится рендерятся объекты заднего плана. Крыша домов, листва, потом снова фильтры и цветокор И появилась вторая карта глубины, но уже с объектами. Потом какие-то сетки, цветокор и прочая лубуда. С 600-го вызова готовятся эффекты, которые, кстати, еще на карте нет. Одна из них — это сфера Сейдж. Потом появляются копии сцены, видимо, это из-за мультисемблинга четырехкратного, мип-текстуры, и последним этапом идет худ. Итог. Вейлорант, имея меньше полигонов, хуже геометрию, имея меньше дроуколов, умудрился выдавать меньше FPS, чем КС, где эти значения в три раза больше. Для примера. В обычном матчмейтинге на Inferno i5-9400F выдает в среднем 360 FPS, просаживаясь до 270. Valorant, являясь менее ресурсоемкой, умудряется выдавать 170 кадров в среднем и просаживаясь до 110. Как? Спросите вы. Дело VGC и Туман Войны. Последний тратит слишком много процессорного времени, отчего процессоры выдают меньше FPS. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение по поводу этого всего. А я на этом с вами прощаюсь, всего вам доброго! До свидания.